Российские авиакомпании получили допуски на полеты в Доминиканскую республику. Прежде всего, это «Азурэйр» оператор AnnexTour и Россия, которая работает в связке с Библиоглобусом. Заявлены буквально все аэропорты Доминиканы. Пунтакана, кана санта Санта-Доминго, Ла-Романа, Самана-Эль-Катей не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Ростова, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Ограничений на въезд в Доминикану сейчас нет, экспресс-тест в аэропорту и заранее необходимо заполнить новую электронную анкету и получить QR-код. Эта анкета станет единственной и обязательной с 1 января. Ждем отличных каникул на Карибах!